Лидия, Михаил, хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы есть в моей жизни и за то, что я могу соприкоснуться с такими учителями, как вы. И благодарю за те знания, которые вы передаете. И не только за знания, за ту поддержку, которая исходит от вас. Благодарю. По поводу инициации хочу немного поделиться своими ощущениями. В момент самой инициации обычно я не особо что-то чувствую, но все осознания приходят после, когда спустя какое-то время практики и жизни я оборачиваюсь назад и смотрю, как было до, и смотрю, как стало сейчас, и изменения всегда заметны. После инициации всегда приходит состояние спокойствия, тишины порядочности мыслей и всегда открывается сердце и всегда изнутри идет такое светлое чувство приятное это уже моя не первая инициация это пятая инициация по счету чему я несказанно рада исходя из опыта предыдущих инициаций я уже знаю что результаты будут и уже их не жду очень рада сегодня была быть с вами. Желаю вам всех благ и благодарю еще